Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время последние несколько недель, изучая ум. Я так рада, что Дух Божий повел нас учить и служить в этом направлении, потому что мы знаем, что ум – это поле битвы дьявола, и нам нужно быть умелыми, искусными в сфере здравого ума, который является нашим наследием в Иисусе Христе. Итак, спасибо, что присоединились к нам. Мы верим, что сегодня вы получите помощь, ответы и свет Слова. И помните, когда Бог дает нам свет, важно жить в нем, то есть быть исполнителями Слова. Я рада, что вместе со мной в студии находятся слушатели и что вы к нам подключились. Пожалуйста, возьмите Библию, а также возьмите блокнот, чтобы вести записи. Ведь нам нужно быть не просто слушателями, а исполнителями. А для этого хорошо бы учиться, ведя записи. Узнавать, что принадлежит нам во Христе, это привилегия. Это привилегия. Все, чем наслаждаются небеса, принадлежит нам уже здесь, на земле. То есть, мы можем жить на небе еще прежде, чем отправимся туда. Мы можем жить в потоке небес, прежде чем мы отправимся туда. Не будем упускать ничего, что Бог обеспечил нам. Воспользуемся всем, что Он нам дал. Бог сделал все это доступным для нас. И Иисусу это стоило всего. Давайте погрузимся в эту тему вместе. Мне вспоминается история, произошедшая с Чарльзом Сперджином, английским служителем XIX века. Бог сильно его использовал. И он рассказывал, как, будучи пастором, он пошел навестить прихожанку, жившую в трущобах. Ему сообщили, что она больна, и он пошел к ней домой. Это даже не был дом. Она просто взяла крупные куски жести или какие-то другие обломки, оперла их друг от друга и закрепила, как смогла, и так и жила. Итак, Пастор пришел к ней, присел и провел какое-то время, беседуя с ней. Он спросил о ее профессии, чем она зарабатывает на жизнь, и она рассказала, что многие годы работала у одного богатого человека в городе. У него не было своих детей, не было ни одного родственника поблизости. Так что в итоге она стала для него единственным родным человеком. Она работала у него много лет и действительно была как член семьи, а он был для нее как отец. Наконец он состарился, а она проработала у него, по-моему, лет 30-40. И вот он умер, а он был довольно богат. И поскольку у него не было наследников, которым он мог бы оставить свое богатство, она, не будучи вовлечена в его дела, не знала, что он сделал со своим богатством. Но перед смертью он подписал что-то, взял лист бумаги, поставил свою подпись и отдал ей. И поскольку он так много для нее значил, сыграл такую важную роль в ее жизни, Ей было очень дорого, что он оставил ей что-то на память о себе. И она взяла этот листок и поставила его в рамку. На самом деле, Чарльз Сперджин как раз собирался уходить от нее, когда увидел этот листок в рамке и спросил, откуда он у нее. И тогда женщина рассказала всю эту историю о своем работодателе. И пастор сказал, «Сестра, вы не возражаете, если я возьму этот листок ненадолго?» Она спросила, «Вы мне его вернете?» И он ответил, «Да, я верну его, я просто хочу кое-что проверить». Итак, он взял листок и вернулся позже в тот же день. И он сказал, «Я хотел бы вас кое-куда отвезти». И он отвел ее в банк. Они вошли, а он уже прежде поговорил то ли с президентом банка, то ли с кассиром. И он сказал, «Сестра, увидев этот листок, прежде чем сообщить вам, я хотел убедиться в том, что это именно то, что я подумал». А эта женщина не была образованной, она не умела читать и писать. И приведя ее в банк, Чарльз Сперджин объяснил, что он поговорил с президентом, показал ему листок и попросил рассказать, известно ли ему что-нибудь по этому поводу. И тот ответил, «О да, это наш клиент, он обслуживался у нас много лет и хранил здесь все свои деньги». И мы знаем, что он умер, не распорядившись своим имуществом. Так что мы просто хранили его как часть нашей банковской системы. Оказалось, он переписал все свое состояние на эту женщину. Но поскольку она не умела читать, она понятия не имела, что он ей оставил. Он, несомненно, полагал, что она понимает, как выглядит банковский документ. А она не понимала. Годами она держала его в рамке на стене своего дома и любовалась им. Есть опасность просто взять Библию и восхищаться ею как Словом Божьим. Да, к ней нужно относиться с почтением, но чтобы по-настоящему почтить ее, Выясните, что в ней написано, и применяйте ее, живите ею, используйте ее и получайте от нее пользу. Именно это не умела делать та женщина. Не умея читать и писать, она не представляла, что богатство висело у нее на стене, и она жила в лишениях, хотя владела всем, что ей было необходимо. Вот что такое «Слово». Все, что нам нужно для жизни, мы находим в нем. Оно принадлежит нам. Но нам нужно погрузиться в него, уделить время изучению слова, размышлению над словом, привить его своему духу. Не просто уча его наизусть, но вкладывая его в свой дух через размышление, проговаривая его себе, говоря «Вот кто я, вот что у меня есть». «Вот что я могу делать во Христе». Так вы начнете черпать то богатство, которое всегда было вашим. Не повторяйте ошибку той драгоценной женщины. Она любила своего бывшего работодателя, но это не значило, что у нее были знания. Вы можете любить Бога и при этом не знать, что Он дал вам во Христе, что Он оставил вам. А потому так и не прикоснуться к этому, просто поставив это на полочку и любуясь. «Восхищение Словом не сделает того, что сделает для вас жизнь в Слове. Аминь». Да, нам нужно чтить Слово, но почтение должно нас сделать исполнителями Слова. Слава Богу, что пастор Сперджин пришел к ней и распознал то богатство, которое ей принадлежало, и познакомил ее с ним. Именно поэтому и вам нужен пастор, чтобы знакомить вас с Божьим богатством, помогать вам и направлять вас в питании словом и духовном развитии. Дух Святой будет использовать вашего пастора в вашей жизни. Решите, что у вас всегда будет пастор, и Дух Святой приведет вас к правильному пастору. И чтите голос пастора. Голос пастора спас будущее. Выясняя, что говорит Слово о том, что вам принадлежит, вы влияете на свое будущее. Вы влияете и на свой сегодняшний, и на свой завтрашний день. Радостно узнавать из Слова, что нам принадлежит. Аминь. Аллилуйя. Те несколько недель, что мы служим об уме, в качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Пожалуйста, откройте его вместе со мной, чтобы посмотреть, что говорит Слово. Второе Тимофею 1, 7. «Ибо Бог не дал нам духа страха». Что это значит? Что вам дана свобода от страха до конца вашей жизни. Свобода от страха. И важно распознавать, когда страх пытается действовать в вашей жизни. «Бог не дал нам духа страха». Заметьте, страх – это дух. Но это дух, над которым мы имеем полную и абсолютную власть. И так сказано: Бог не дал нам духа страха, но силы, то есть власти. Одно из проявлений Божьей силы это наша власть во Христе. Итак, Он дал нам силу или власть и любовь к Божью. Библия говорит, что любовь Божья изгоняет страх, и мы также читаем, что Бог дал нам здравый ум. Слава Богу за здравый ум. Здравый ум – это мирный ум. Описывая здравый ум, расширенный перевод Библии говорит, что это спокойный, уравновешенный, дисциплинированный ум с самообладанием. Аминь. И это привилегия – учиться управлять своей умственной жизнью. Для того, чтобы сохранять уравновешенность, спокойствие, дисциплину и самообладание. Знаете, в нашей семье было четверо детей, и если уж что мама не позволяла нам делать, так это выходить за рамки. Ни в своем поведении, ни в своей реакции, не в эмоциях. Она говорила, прекрати это сейчас же. Было забавно, потому что она шлепала нас, а потом говорила, прекрати плакать. Почему? Она говорила, возьми себя в руки. Возьми себя в руки, не устраивай сцену. Вот что нужно для дисциплины ума. Не позволять ему выходить за рамки. Что такое рамки для ума? Слово Божье. Оставаясь в рамках Слова, Ум будет уравновешенным, здравым, спокойным, дисциплинированным, он будет под контролем. Но наше дело позаботиться о том, чтобы границы слова были поставлены. Вы когда-нибудь играли в боулинг? Это было одно из немногих развлечений, доступных в нашем маленьком городке в моем детстве. Я не так много в него играла и так и не научилась хорошо играть. Помню, когда мы играли первые несколько шаров, всегда отправлялись в жолоб. И ребенку очень неприятно каждый раз промахиваться, не попадая ни в одну кеглю. Но мне всегда нравилось, когда нажатием кнопки поднимали бортики, ограждающие жолоб. И даже не попав посередине, можно было сбить хоть одну кеглю. Слово действует в нашей жизни, как эти бортики, не давая нам попасть в канаву неправильного мышления, неудач, страха, чтобы мы не увязли в неправильном потоке. Вот чем является для нас Слово. Слово говорит нам обновлять свой ум. Что это значит? Перенимать мысли Божьи. То, что вы рождены свыше, еще не значит, что вы мыслите как Бог. Нужно быть с Ним, общаться с Ним, чтобы думать, как Он. Мы с мужем поженились очень быстро. Не потому, что была какая-то срочность, просто мы решили пожениться быстро. Мы поженились всего через несколько недель после того, как познакомились, потому что Бог действовал просто потрясающе, когда мы познакомились. Бог проговорил и мне, и ему о том, что это правильно. Муж был на 20 лет старше меня. Поженившись, мы практически только начали взаимоотношения. Я не очень хорошо его знала. Представляете, я встречалась с ним всего 5 или 6 раз с момента знакомства до свадьбы. Нет, это не норма, не делайте так. Не берите это за правило, это исключение. Так что не приходите с этим в кабинет своего пастора. Ну да ладно, не будем углубляться в эту тему. Но Бог двигался сверхъестественным и очень зрелищным образом, чтобы соединить нас. И я скажу вам, брак был для нас раем на земле. Когда Бог соединяет людей, и оба супруга обновляют свой ум, это рай на земле. Итак, я не была по-настоящему знакома со своим мужем, лишь отчасти. Период ухаживания и свиданий был таким коротким, что только уже в браке я начала узнавать Его больше и больше. И это знакомство заняло какое-то время. Когда вы рождаетесь свыше, вы очень мало знаете о Боге. Вы знаете что-то важное, вы знаете, что Он любит вас, что Он избавил вас, что Он вас спас, но нужно так много о Нем узнать. И невозможно узнать Его, не уделяя внимания слову. Мы знакомимся с ним и узнаем его через слово. Итак, мы с мужем узнавали друг друга все лучше и лучше, и знаете, мы договорились друг с другом. Если, проводя с кем-то время, например, ужиная, один из нас начнет говорить что-то не то, перегибать палку, то другой подаст ему знак «притормози», «притормози» чтобы помочь друг другу охранять уста. Так всегда хорошо, когда твой партнер может тебе помочь. И чтобы подать знак, я касалась его ноги под столом. Однажды я обнаружила, что пинала другого человека. Нечаянно. Я не помню, что Эд говорил, но я подумала, М -м, «Лучше не говорить об этом». И я сидела и пинала его по ноге. И я делала это периодически в течение всего ужина в тот вечер. Наконец, пастор, с которым мы ужинали, сказал, «Вы понимаете, что пинаете мою ногу?» И я сказала, «Ой, простите, извините». Всякое бывает, знаете. Итак, у нас была эта договоренность – подавать друг другу знак. Но со временем мы все лучше узнавали друг друга и понимали, как мыслит каждый из нас. И я уже просто, слушая его, знала, к чему он ведет. Так? Потому что я начала понимать, как он мыслит. И также он знал, к чему я веду. И достаточно было просто, подняв бровь, показать «нет, не делай этого». Даже не нужно было задействовать ноги. Не нужно было пинать друг друга, можно было просто... Mm -mm. Почему? Потому что мы понимали, куда ведет этот ход мысли. Точно так же, чем больше вы знакомитесь с Богом через слово, тем быстрее вы распознаете, куда приведут вас правильные мысли, а куда неправильные. Посвящайте время, чтобы познавать его через Слово. Я так ценю тот стих в книге «Деяний», где сказано «С такою силою возрастала и возмогало Слово Господне». Там речь идет о том, что Слово возрастало и возмогало в том регионе, где они его проповедовали. И если проповедуемое и проживаемое Слово превозмогало в регионе, насколько больше оно превозможет в вашей жизни. Когда вы вливаете в себя Слово, питаетесь им и размышляете над ним, оно начинает превозмогать то, что идет не так. Оно превозмогает плохие привычки, зависимости. С такою силою возрастало и возмогало Слово. Знаете, совершенно нормально, правильно и уместно, чтобы кто-то служил вам и возлагал на вас руки, молился с вами. В этом есть благословение. Но ничто не сравнится с тем, когда вы сами узнаете, что говорит Слово, и позволяете этому Слову расти в вас, и оно начинает превозмогать ситуации в вашей жизни. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 15 главу Иоанна, и мы прочитаем 3 и 4 стихи Иоанна 15.3. Вы уже очищены через Слово. Это Иисус сказал Своим ученикам, вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам. Послушайте. «Когда вы питаетесь Словом, это Он говорит с вами. Когда вы читаете Слово, это Он говорит с вами. Когда вы слышите Слово проповедуемое под помазанием Божьим, это Бог говорит с вами. Так к этому и относитесь». Обратите внимание, вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Он проповедует, но нам нужно слушать. Он может говорить нам что-то в Слове, но если мы не питаемся Словом, не слушаем его, то что бы он ни говорил, это не принесет нам пользы, пока мы не прислушаемся к тому, что он говорит. Итак, заметьте, он говорит, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Да, мы очищены от плохих привычек, от зависимостей. А как насчет очищения от болезней, от симптомов? Когда симптомы, боли, немощи уходят из тела через вливание слова которое очищает. Аминь. Слово очищает. Оно очищает не только тело. Оно очищает мысли. А вот где огромная польза. Когда слово занимает должное место, когда мы даем ему должное место в своей умственной жизни, оно вычищает неправильное мышление. Оно вычищает все, что не присуще Дому веры. Оно вычищает страх, сомнения, обиды, оно вычищает все это. Неблагодарны ли вы за то, что Иисус сказал, вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам? Раз уж Он проповедал Слово, давайте впитаем его в себя. И проповедав нам Слово, Иисус дальше говорит о нашей ответственности. В третьем стихе – Его ответственность, Слово, сказанное нам. А в четвертом – наша ответственность по отношению к тому Слову, которое Он сказал. «Прибудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Пребывать значит «обитать». Он говорит нам «обитать» в Слове. Что это значит? Не просто посещать Его, а обитать в Нем. Если кто-то обитает в вашем доме, он не просто гостит у вас день-другой, он у вас поселился. Иисус говорит, «Я сказал вам Слово, оно очищает вас, теперь пребывайте в этом». Аминь. Как пребывать в Иисусе? Пребывать в Его Слове. Аминь. Послушайте, Он живет в нас, Своим Духом, но и мы пребываем в Нем, питаясь Словом, не просто заучивая Его наизусть, а вкладывая Его в Свой Дух. Заучивать Слово хорошо, но это никогда не заменит медитации над Ним. Заучивание относится к уму, а медитация относится к Духу. Медитируя, размышляя над Словом в своей умственной жизни, вы вкладываете его в Дух, а заучивание Слова помогает вам медитировать, потому что вы можете в любой момент взять то Слово, которое заучили, и размышлять над ним. Простое заучивание не означает, что Слово в вашем духе. Но Слово должно пребывать в двух местах – в вашем духе, а также в вашей умственной жизни. Аминь. Итак, когда мы пребываем в Слове, оно очищает и отделяет нас от всего, что не от Слова. Аминь. Я уже говорила об этом в предыдущем эпизоде, но это стоит повторить. Мне всегда нравились животные, домашние питомцы. В детстве я росла с кошками и собаками. Потом у меня всегда были собаки, особенно с тех пор, как мы поженились. Одно время у меня было пять собак. Пять! Вот столько. Пять. Но у нас было пять акров земли, так что все было в порядке. У каждой из собак был свой акр, чтобы побегать. По утрам и вечерам я выходила их покормить, наполняла их миски едой и водой. А миски находились под фонарем, под внешним освещением гаража. По ночам машкара кружила вокруг этого гаражного фонаря. А выйдя утром, чтобы покормить собак, я обнаруживала мертвых мошек, плавающих брюхом кверху в собачьих мисках с водой. Я люблю своих собак, но не собираюсь трогать этих мух. Я не собираюсь их вылавливать из воды. Помню, поначалу я пыталась выкидывать их оттуда пальцами, чтобы не заполнять миски с водой заново. Но при любых попытках их выкинуть, они распадались на бесчисленное множество кусочков – крылья, ноги, другие части тела. От прикосновения они размножались. Из одной букашки получалась куча грязи. То же самое происходит с неправильными мыслями. Пытаясь разобраться с неправильной мыслью, избавиться от нее, я с ней разберусь, я от нее избавлюсь, вы как раз о ней и думаете. И чем больше вы о ней думаете, тем больше эта мысль растет. Она словно размножается, так? Так что я быстро научилась даже не трогать букашку, зная, что она там, просто наливать воду. Я брала шланг, включала воду, и она переливалась через край мисок, вымывая мошек. Никому не приходилось их трогать. Вот что такое «вы очищены через слово». Вливайте в себя Слово, и Слово все очистит. Аминь. Не пытайтесь умственными усилиями, силой воли избавиться от неправильного мышления, тревожных мыслей, беспокойных мыслей. Возьмите за правило вливать в себя Слово, а затем удерживать свое внимание на Слове. Отключите свое внимание от тревожных мыслей. О да, мы все впускали какие-то мысли, которые не должны были впускать, так? То, что враг их внушает, не значит, что мы обязаны их впустить. Но мы все когда-то впускали неправильные мысли. И у Бога есть для нас выход. Просто включите воду Слово и промойте все. Аминь. Слово совершит свою работу, если мы будем с ним сотрудничать. Аминь. Аллилуйя. Когда мы отводим Слову больше места в своей жизни, оно течет в ней полноводнее. Аминь. Дело в том, что Бог не навязывает себя. Он действует только по приглашению. Он не действует без приглашения. Питаясь Словом, мы приглашаем Бога и пребываем в потоке Его Слова. И тогда оно преображает нашу жизнь. А нам принадлежит именно преображенная жизнь. Аминь. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Я в восторге от слова. А вы? Когда слово занимает должное место, оно все меняет. Мы со слушателями в студии рады, что вы к нам присоединились. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, что-нибудь, чтобы вести записи, и учитесь вместе с нами. Я всегда говорю, «Станьте учениками». Потому что, когда мы становимся учениками, записываем и внедряем то, что помогает нам стать исполнителями Слова, это все меняет. Именно исполнители благословены, не просто слушатели. Так что нам нужно быть исполнителями Слова. Мы изучаем тему ума, и мы так рады этому. Потому что нам всем нужно стать искусными в умственной жизни. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Я прочитаю перевод короля Иакова. Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Кто из вас понимает, что здравый ум ⁇ это незабывчивый ум, верно? Иногда люди говорят, с возрастом начинаешь забывать. Ну, это не соответствует Слову. Слово говорит, что здравый ум – часть нашего наследия во Христе. Нам принадлежит исцеление, процветание, радость, победа во всех сферах жизни. Но не будем упускать кое-что еще, что нам принадлежит. Здравый ум. Бог дал его нам. И нам нужно научиться умело жить в здравом уме, не допуская неразумия в наш здравый ум. Аминь. Итак, Бог дал нам здравый ум, и я хочу прочитать, как в расширенном переводе описан здравый ум. Там сказано, что здравый ум спокоен, уравновешен, дисциплинирован и владеет собой. Все это часть здравомыслия. Как же наслаждаться этой здравостью каждый день? Ну, в Римлянам 12.2 сказано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Обновлять ум – это перенимать Божий образ мышления, питаясь Словом и исполняя его. Послушайте, одно только чтение Слова не обновит ваш ум. Просто знание, что говорит Слово, это еще не обновление ума. Ум не будет обновляться, пока мы не начнем исполнять Слово, пока Слово не займет свое место в нашей повседневной жизни. Только тогда ум будет обновляться в свете того, чем мы питаемся. Аминь. Кто из вас понимает, что можно в одной области обновить свой ум, а в другой — нет? Я имею в виду разные сферы жизни — духовное, умственное, физическое, материальное. У кого-то ум может быть обновлен в отношении финансов, но не в отношении здоровья. Как узнать, обновляется ли ваш ум? Продвигаетесь ли вы вперед? Все становится проще. Обратите внимание, в какой сфере вы испытываете трудности и обновляйте свой ум в этой сфере. Чаще всего это заметно в браке. Одному из супругов легче верить о финансах, а другому — об исцелении. Почему? Их ум обновляется, но часто это обновление более очевидно в каких-то сферах. Ваш ум может до определенной степени быть обновлен во всех сферах, но при этом в какой-то вы продвинулись дальше. Мы никогда не сможем почевать на лаврах, сказав, «У меня больше нет никаких проблем с умом. Мой ум идеален». Нет, мы постоянно обновляем свой ум Словом Божьим, и мы всегда можем обновить его еще больше. Наш ум может быть обновлен в какой-то мере, но чтобы Бог мог повести нас дальше, нам нужно дальше обновить свой ум. Прямо сейчас наша жизнь демонстрирует меру обновления нашего ума. Послушайте, то, как вы сегодня живете, то, что вы переживаете, показывает, насколько обновлен ваш ум. И если вы говорите, вот в этой сфере мне нужно продвинуться дальше, хорошо, что вы это осознаете, просто знайте, продвижение происходит через обновление ума. Чем больше вы обновляете свой ум, тем больше вы продвигаетесь вперед. Что происходит с людьми, которые пренебрегают обновлением ума, не понимают, как это важно, не знают, что обновление ума – это их ответственность и привилегия? Такие люди никогда не будут развиваться и расти духовно, как должны были бы или могли бы. Они не будут возрастать в духовной силе. Их вера постоянно будет ослаблена. Но вовсе не обязательно все так и оставлять, потому что мы можем обновлять свой ум и таким образом укреплять каждую сферу жизни. В Римлянам 12.2 сказано, что это преображает жизнь. Мы с мужем часто поступали следующим образом. Мы поручали друг другу проекты веры, исходя из сильных сторон каждого. Так, например, Эд на протяжении многих лет периодически проводил библейские школы, но это никогда не было на постоянной основе. Он просто выделял какую-то субботу или какой-то вечер, но где-то в 2010 году он сказал мне, «Бог начал говорить со мной об открытии библейской школы. Это то, что Бог сказал мне сделать. Это моя часть, а твоя часть...» развивать ее. Видите ли, мы свою веру использовали в разных проектах. У него была вера, чтобы начать, у меня была вера, чтобы осуществлять, развивать. Нам нужно знать свою веру. От чего зависит развитие веры в той или иной области? От того, насколько вы обновляете свой ум в этой области. Если у вас финансовые трудности, Пообщайтесь с кем-то, у кого нет проблем с мышлением в отношении финансов. Потому что финансовые трудности говорят о том, что есть какие-то проблемы в мышлении. И нужно обновлять свой ум в той сфере, в которой у вас проблемы. Как Бог сказал нам с мужем, что у него есть для нас другой дом. И мы верили об этом Богу. И в тот раз Бог больше говорил о доме именно со мной. Я нашла дом и показала его Эду. И он сказал, да, это тот дом, это тот дом. И если ты хочешь этот дом, я позволю твоей вере взять ведущую роль. Видите ли, муж – глава семьи, верно? Так говорит слово. Но быть главой не значит, что все должно быть по-твоему. Быть главой значит делать то, что лучше для всех в семье. Вот что такое быть главой. Иисус пришел и сделал то, что было лучше для всего человечества, а не то, что было лучше для Него. Он не нуждался в избавлении от врага. Грех не имел над ним власти. Но как глава тела Христова, он сделал то, что было лучше для тела. Вот что такое быть главой. Делать то, что лучше для всех, кого ты возглавляешь. Итак, то, что муж глава семьи, не значит, что ему легче всех. Он все делает по-своему, и больше никто не получает желаемого. Это значит, что муж посвящает время, чтобы выяснить, что лучше всего от Бога для семьи, и ведет к этому семью. Поэтому, сказав мне, «Это тот дом, но я позволю твоей вере взять на себя ведущую роль», мой муж не отстранился от руководства семьей. Он делегировал проект веры члену семьи. Он сказал, «Дорогая, я стою в вере за новое здание. Я стою в вере за то и за это». И я не стану слишком разбрасываться в своей вере, иначе ее не хватит на то, чтобы довести все эти проекты до конца. Поэтому я хочу, чтобы твоя вера взяла на себя ведущую роль. Понимаете, что я имею в виду под использованием веры каждого? И, кстати, мы получили тот дом, и он был благословением для нас. Так вот, по мере обновления ума вы будете способны помочь своей семье, поддержать главу семьи и других близких, так как они смогут делегировать вам какие-то проекты, благодаря тому, что ваш ум обновлен в этих сферах. Аминь? Так что посвятите время обновлению ума. Как узнать, нуждается ли ваш ум в обновлении в какой-то сфере? Ну, в какой сфере вы склонны беспокоиться? В какой сфере вас одолевает страх? Это признак того, что нужно дальше обновлять свой ум. Прямо сейчас ваша жизнь демонстрирует степень обновления вашего ума. Вы живете в меру обновления вашего ума. Чтобы продвинуться дальше, продвиньтесь в обновлении ума. И это привилегия. Послушайте, это профессия верующего на всю жизнь. Мы никогда не завершим обновление ума. Мне нравятся слова Папы Хегена. Ум не остается обновленным точно так же, как волосы не остаются причесанными. Каждое утром мы снова расчесываем волосы, так? Я надеюсь, вы это делаете. Делаете? Если вы в какой-то день не причешетесь, все это заметят, так? Все это заметят. И если мы не обновляем свой ум, другие это замечают, это заметно. А зачем жить нездраво, когда обновление ума позволяет нам жить в принадлежащей нам здравости? Аминь. И вот что нам нужно понять. Ум – это поле битвы дьявола. Дьявол атакует ум, арену души, ментальную сферу. Вера Божья находится в вашем духе. Поймите. Вера Божья не находится в уме. Она в духе. Ум не создан для того, чтобы верить Богу. Он не создан быть вместилищем веры. Но уму нужно прийти в согласие с верой, которая в духе. Вот что должен делать ум. Соглашаться с верой, которая в духе. Чтобы у вас были мысли веры которые исходят не из ума, а из веры в сердце, из веры в духе. Аминь. Итак, важно понять, что вера находится в вашем духе. Дьявол боится человека, живущего под водительством духа, под господством духа, потому что его жизнью правит вера, которая в духе. А дьявол знает, что он не может справиться с верой, Дьявол не может победить веру. Почему? Потому что внутри нас вера Божья. Та же вера, которой Бог живет и действует, находится в нас. Аминь. Это его вера. Что делает вера Божья? Она всегда побеждает. Она всегда добивается успеха. Она всегда-всегда берет верх. Вот почему дьявол не хочет, чтобы вы были на арене Духа арене веры. Ваш дух — это арена веры. Там живет, там обитает ваша вера. И чтобы у дьявола появился хоть малейший шанс пошатнуть вас в вашей победе, ему нужно увести вас от веры. Как? Увлекая вас на арену ума, потому что ум не является источником вашей веры. Как я уже говорила, Ум может принимать мысли веры. Ум может соглашаться с верой, которая в сердце, но он не является ее источником. И дьяволу важно увести вас от веры. Поэтому он старается затащить вас на арену ума. Он знает, что увязнув на арене ума, вы потеряете связь со своей верой а именно вера сокрушает его. Если дьяволу удастся удержать вас на арене ума, он сможет победить вас. Вы скажете, «Ну, Иисус же победил дьявола!» Да, но нам нужно применять свою победу, а невозможно применять ее, живя на арене ума. Наш ум не был создан Богом для того, чтобы господствовать над нами. Наш дух похож на Бога. Аминь. Мы созданы по образу Божьему. Он — духовное существо, и мы — духовные существа. Жизнь Божья течет из нашего духа. Все, что благословляет нашу жизнь, проистекает из духа, а не из ума. Но ум — это врата духа. Он впускает или не впускает правильные мысли. И вот стратегия врага. Мне нужно увести их от веры в сердце, иначе у меня нет шансов. Если мне удастся отвлечь их от веры, уведя их на арену ума и удерживая их там, чтобы они там увязли, и все их внимание было сосредоточено вот здесь, тогда у меня будет шанс. Понимаете? Удерживая вас на арене ума, враг сможет побить вас в какой-то сфере. Арена ума – это арена дьявола. Он на ней искусен. Он там мастер. И вам там его не одолеть. Я вам гарантирую, мыслями вам его не одолеть. Если вы последуете за ним, войдете на арену ума и засядете там, пренебрегая своим духом, не обращаясь к Духу, останетесь на арене ума, дьявол перехитрит вас. Вот почему он хочет завлечь вас на арену ума и удержать там. Так он вгоняет людей в депрессию и подавленность. Это все его психическая травля и деятельность вот здесь. Он пытается удержать вас подальше от Духа потому что так Он удерживает вас от потока веры. Вау! Нам так важно понять, что это Его стратегия. Если дьяволу удастся удержать вас на арене ума, он сможет побить вас. Но если вы удержите его на арене духа, на арене веры, он будет побит каждый раз, каждый раз, каждый раз. Аминь? Потому что Иисус сделал вас господами. Аминь? Он сделал вас господами над дьяволом. Так научитесь мастерски применять господство, принадлежащее вам во Христе. Станьте искусными в этом господстве. Аминь. Как? Научитесь оставаться на арене Духа, на арене веры. Научитесь руководствоваться своим Духом. Отключать свое внимание от всего, чем дьявол угрожает вам вот здесь, и обращаться к своему Духу. Один из лучших и самых быстрых способов обратиться к Своему Духу – это прославление и поклонение. Аминь. Начав прославлять Бога и поклоняться Ему, вы успокоите свой ум. Когда ум мечется и кажется его невозможно обуздать, потому что он уже слишком долго в таком состоянии, прославление Бога, поклонение Богу – переключает ваше внимание на Бога, отключая его от всех мыслей, навязанных дьяволом, от всех его угроз. Это одно из великих преимуществ хвалы и поклонения. Прославление нужно не Богу, чтобы он хорошо себя почувствовал, а нам, чтобы удержать наше внимание, наш фокус на нем и удержать нас на арене веры, на арене Духа, чтобы наш Дух господствовал над нами. Неудивительно, что Давид писал в псалмах, «Хвала Ему непрестанно в устах моих». Что это дает? Это постоянно удерживает нас на арене веры. Вы знаете, что прославление Бога – это акт веры? Потому что вы прославляете Бога, которого не видите, которого не чувствуете, которого не можете физически потрогать. Вы прославляете Его верой. А значит, подключайтесь к арене веры, прославляя его всем сердцем. Аминь. Когда враг бомбардирует ум, прославление – это один из самых быстрых способов отключить свое внимание от ума. Ведь дьявол хочет, чтобы все ваше внимание было сосредоточено на том, что он говорит. Чему вы уделяете внимание, то и будет двигаться в вашей жизни. И если вы направите свое внимание внутрь, на Слово Божье, которое в вашем духе, на веру Божью, которая в вашем духе, вы сохраните самообладание, вы одержите верх. Аминь. Именно поэтому дьявол стремится удержать вас на арене ума. Многие, просыпаясь, тут же начинают думать, погружаются в тревожные мысли, мысли о том, что «если» отличная духовная привычка, проснувшись, сразу обратиться к своему духу, отвернуться от умственной жизни, от арены ума и повернуться к своему духу, обратиться к своему духу. Как? Прославляя Бога, можно это сделать быстрее всего. Когда вы славите Бога, ваш дух вовлекается, ваша вера начинает двигаться. Аминь. Начав с этого, вам будет легче оставаться в потоке веры, под господством Духа, а не ума. Доминирование ума никогда не было в планах Божьих. Его замысел в том, чтобы ум служил вам и соглашался с вашим Духом, а не спорил с ним, не спорил с верой, которая в вашем Духе. Так важно понять, что нам дана божественная привилегия и ответственность, отвернуться от умственной жизни и обратиться к Духу. Послушайте, я знаю, о чем говорю. Бог работал надо мной в этой сфере. Я проходила разные проверки, испытания, когда что-то атаковало мой ум. И я просыпалась посреди ночи и начинала думать. Знаете, просыпаешься и просто начинаешь думать. То есть обращаешься к арене ума. Помню, однажды ночью, много лет назад, я проснулась и вышла на арену ума. Просто начала думать о том, что меня беспокоило. И тут же Дух Святой, слава Богу за Духа Святого, слава Богу, Он обличил меня. Послушайте, любое обличение от Святого Духа – это небеса для меня, потому что это помощь. Итак, Дух Святой обличил меня, и я услышала это предельно ясно в своем Духе. Он сказал, «Когда ты перестанешь обращаться к своему уму и обратишься к своему Духу, Прислушайтесь, когда ты отвернешься от ума и обратишься к своему духу. Дурная привычка обращаться к уму погружает в депрессию, страх, беспокойство, сомнение, потому что все это присуще арене ума. Это не присуще арене духа, арене веры. Страх, беспокойство, сомнение, все это относится к арене ума, не к арене духа. Нам нужно научиться успокаивать свой ум, обращаться к Духу и фокусироваться на Нем. Научиться приводить в движение свою веру, прославляя Бога, провозглашая Слово. А приведя в движение веру, мы подключимся к арене веры, а не к арене ума. Аминь. Удерживайте свое внимание на арене Духа, а не на арене ума. Как я уже говорила, стратегия дьявола номер один заключается в том, чтобы загнать вас на арену ума, чтобы вы погрязли в вопросах, а что если, а как насчет этого, а вдруг это не произойдет? Это не ваша волна. Вам нужно быть на волне духа, на волне веры. У нас уже нет времени открывать четвертую главу Луки, но мы все знаем это местописание. Когда в Луки 4.1, после крещения, Иисус поведен был духом, Пустыню. И там он был искушаем 40 дней и сорок ночей. Не Бог искушал его. Его искушал враг. Дух повел Иисуса в пустыню не для того, чтобы посмотреть, кто победит. Аминь. Суть была в том, чтобы Иисус продемонстрировал свое мастерство, навыки и власть над врагом, чтобы у нас был пример для подражания. Иисус прошел этот сезон, который длился 40 дней и 40 ночей. Но заметьте, поскольку Он проявил свое мастерство, Он больше никогда не проходил подобный сезон. Почему определенные сезоны трудностей повторяются в жизни людей снова и снова? Потому что они еще не проявили мастерство и навыки пред лицом данного сезона. Но Иисус проявил мастерство, Он проявил умение и больше никогда не возвращался в такой сезон. И обратите внимание на то, как Иисус вел себя с дьяволом. В тот сезон его ум, несомненно, подвергался нападкам. Было множество различных искушений, и в четвертой главе Луки перечислены три основных. Как же Иисус вел себя с дьяволом? Написано. Он отвечал ему словом. Заметьте, он не выходил на арену ума, пытаясь в чем-то разобраться. Когда враг что-то говорит, не выходите на арену ума, пытаясь избавиться от его мыслей и мыслями. Отвечайте им. Каждый раз, когда приходило искушение, Иисус отвечал на него словом. Написано, вот что Бог говорит. Дьявол даже использовал слово против Иисуса, но он применял слово неправильно, искажая контекст слова, которое он говорил. Иисус же, будучи в здравом уме, имея здравое мышление, отвечал Ему словом. И каждое искушение было преодолено, потому что Он отвечал на него словом. Откуда Он его черпал? Из своего духа. Слово было в его духе. Он не выходил на арену ума, пытаясь справиться с сезоном искушения. Он отвечал из своего духа. И то, что было в духе, выходило из его уст. Написано. Слово было в нем. Вот почему нужно прививать себе слово, обновлять свой ум. Слово должно пребывать в вас, чтобы когда придут искушения, у вас тут же был готов ответ словом. Аминь. Такова наша политика в отношении дьявола. Говорить написано, Иисус умел отвечать дьяволу, и вам нужно научиться отвечать дьяволу. Аминь. Никто не может ответить дьяволу вместо вас, но вы можете научиться мастерски ему отвечать. Аминь. Как только приходит какая-нибудь тревожная мысль, отвечайте ей. Аминь.